не бойтесь Здравствуйте, дорогие друзья меня зовут Пётр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс Дорогие друзья, дорогие ребята детские рассказы на библейской теме, на английском не только будут способствовать э, развитию и углублению знаний английского языка, но также будут способствовать формированию личностей, которые всегда будут заменять конфронтацию, вражду на творчество, на созидание, на углубление сотрудничества с другими. Итак, это Ной и вся его большая семья. Давайте прочитаем, что здесь написано. Бог велел Ною построить огромную лодку. Она называется ковчег. Как мы скажем на английском? Бог велел или повелел или сказал, это время прошедшее, Ною построить огромную лодку. Как же это будет звучать? Гад... Толд. Бог сказал. Толт ною. No to build. Построить. Эхюг. Бает. Эхюг огромную или большую лодку. Она называется ковчег. Время настоящее. Место она можно употреблять местоимение it. It is cold. Она есть названа, называется. Неправильный глагол, добавляется окончание "-иди". It is cold an egg. Она называется ковчег. Можно и по-другому сказать. It is named an egg. И так можно сказать. Здесь мы видим, как семья Ноя трудится над строительством копчега. Вот эти вертикальные э, древесные из древесины соединения называются Шпангоуты. Шпангоуты это из корабельных дел названия. Итак, сыновья Ноя помогают им. Копчег еще не на воде, как мы скажем на английском, сыновья Ноя помогают ему». Сынова, сыновья Ноя есть помогающие ему». и так это будет звучать следующим образом: Noice sons. S в конце имени Ноя означает принадлежность чьи сыновья. Ноя, если стоит такой апостроф, запятая с буквой S это называется принадлежность. Но из sons а helping him. Время настоящее, продолженное, present continuous. Сыновья Ноя есть помогающие ему. Глагол быть а. Ну прошедшим временем также можно было сказать. Сыновья Ноя были помогающие ему. Тогда употребляем глагол быть прошедшим времени. Where? Ковчег еще не на воде. The egg is not есть не in the water не на воде. Но вскоре пойдет дождь. Вода покроет, затопит весь мир. Но и вся его семья будут безопасности в лодке или в ковчеге Итак, давайте прочитаем первое предложение Но вскоре пойдет дождь Но вскоре But soon It will be raining All months Весь месяц Но вскоре пойдет дождь Весь месяц. All months, весь месяц. Вода покроет, затопит весь мир. В будущее время, элемент will используем. Water will flood, hold весь the world. the world, весь мир. Но и вся его семья будут в безопасности в лодке. Но и And all his но и all his вся его family семья will be safe, will be safe, будут в безопасности где in the boat в лодке. В этом формате, дорогие ребята, необходимо ответить на вопросы. Где будут находиться Ной и вся его семья? Они будут в безопасности в лодке. Итак, где будет находиться Ной и вся его семья? Как это будет звучать на английском языке? Время будущее. Где where will be Ной? Где будет Ной? находиться, Глагол быть есть Where will be noi and вся его семья and all вся his его family семья, Они будут в безопасности в лодке Они будут They will be Элемент will используется обязательно в любых предложениях Если будущее с отрицанием Если будущее с вопросом вот. обязательно должен быть элемент will в любом предложении в английском языке и глагол быть в будущем времени глагол быть это be они будут в безопасности they, элемент будущего времени will, потом be будут, safe в безопасности, где? in the boat на этом, дорогие друзья на этом, дорогие ребята наш урок завершен я желаю вам удачи Успеха, подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. Всем доброго. So long. Bye. Пока.